ина я рада вас сегодня приветствовать. Вот уже третью неделю мы с вами занимаемся. Я хотела бы узнать, как у вас ощущения от нашего курса. И давайте начнем с первого вопроса. Как вы вообще нас нашли, пришли? Как, как получилось нас встретить? Ну, наверное, это было проведение судьбы. Я э, на Фейсбуке искала что-то такое, чтобы мне э, помогло выйти из э, тяжелого положения и морального, и физического, а точнее закончить болезнь. И э, сама для себя поставила такой момент, что не на первую попавшуюся... Э, не на первый попавшийся материал ткнуть пальчиком, а вот чтобы зацепила. Ну и почему-то зацепила. Ну хорошо. Как вам нравится вот этот вот ритм? То есть вы успеваете, ну как вам вообще, начиная от установки дня и... Ну, я думаю, что ритм хороший, он немножечко так подстегивает. Если бы было чуть-чуть свободнее, мы бы вообще расхляба на себя чувствовали, как ученики, и, У -у -у. наверное, бы не делали, не делали. Ну, это как для студентов сессия. Нужно вложиться в этот день. Сделать вот это, это, это, Я себе на листочек выписала, потому что я сначала, да, терялась. Это сделала, то забыла. Или наоборот было. А сейчас я понимаю, что мне нужно сделать. Ну, тоже бывает иногда чего-то пропущу. Но основной смысл, я уже ритм поняла. Угу. И это, это правильно. Это нас немножечко стимулирует, подстегивает. Ну, я рада. Какие есть изменения, вот э, есть у нас такой момент, установка дня, то есть вот, допустим, э, без нашего курса, да, как день проходит, с нашим курсом, как день проходит. То есть сейчас уже можно как бы определить, да, есть вообще разница или разницы Нет как надо хорошо сказать. Разница есть существенная, но в, этом, в этих словах я не хочу сказать, что мы, хоп, и из, скажем так, из нулевого класса сразу в выпускной класс попадаем. Нет, конечно. Я понимаю, что этот курс — это такая... Ну вот есть такое изречение, чтобы система была устойчивая, ее нужно периодически встряхивать. Так вот, я думаю, что этот курс – это вот это вот встряхивание вот этих наших солнечных часиков, которые внутри нас должны быть. У каждого из нас они находятся. Это тот момент, когда, ну, не хочу говорить слово «энергия», потому что, ну, как для простого человека, то, что у нас внутри нас наполняет, чтобы вот это все переколомутило, струсило, и если это надо, оно должно где-то там засыпаться в какие-то наши закрома, а то, что не надо, оно должно отсеяться, выпорхнуть из нас. Вот если мы говорим о том, что человек — это какой-то сосуд. Поэтому, да. поэтому ну, как-то так. А что больше всего запомнилось вот за эти три недели? То есть есть какие-то какие особые, что ли, видео, которые запомнились, не выдавая, конечно, техники, да? Для меня сначала большое впечатление оказала собака с зеркалами такой сюжетик, ну, как правило, люди за сюжеты цепляются, да, какие-то эмоции выходят, вот такой поучительный момент, и оголяющий, оголяющий все твои проблемы, скажем так, пусть не проблемы, но какие-то вопросы. Ну, у меня э, восьмой урок и пятнадцатый сыграл большую для меня такую вот роль. Не знаю почему. Угу. какие-то у меня определенные там затруднения были. Ой, ну как же не говорить, что эти техники не называть. Ну, попробуйте, чтобы ну, как-то ну, чтобы ну, не знаю, ну, но не саму технику. Я хочу, да. хочу сказать одно, что эм, первая неделя для меня, например, была такая, вот знаете, как действительно человек попал, но ну, не в комнату смеха, а в такую зеркальную комнату, как вот э, зеркала со всех сторон, и ты... В этой неделе ты ходил и в каждое зеркало смотрел, и шарахался, или смеялся, или плакал. Вот такое вот ощущение было первая неделя. Вторая неделя, ты такой, опа, а я живу на этом свете. А вот он я, вот моя рука, вот мои мозги, вот мое сердце. На третьей неделе ты входишь, ты понимаешь со всеми этими аффирмациями почему-то вот я до этого проходила курс у психолога и mm -hmm. я считала что так и должно быть мне меня поддерживали во всех моих если можно так сказать слово скулениях меня я так думала что меня приводили хорошее состояние аффирмации, но как только ты их переставал говорить и состояние этого почему-то проходило, может я мало говорила, я не знаю. А в этом курсе аффирмации поддерживаются медитациями или наоборот, я вот не могу... Все правильно, все правильно, все правильно. Это только комплексный подход с камнями, да, да. Терапии, с ароматерапией, с Да, и здесь получается, здесь получается, как я это понимаю, угу. ты сам себе даешь какую-то установку, какую-то информацию вкладываешь сам в себя. Потом ты работаешь физически, ну, вот йога, цигун ты тоже, можно сказать, наполняешься. И э, вот этими аффирмациями, медитациями ты это как шлифуешь, как вот морской камушек, ты сам себя... Ну, может, морской камушек, это, конечно... Не, очень, -очень и очень хорошо, это сказать. вот эта вот полировка идет Да, да, да. Получается, что ты попадаешь, как, ну, скажем так, в шлифовальную вселенскую машину. С одной стороны тебя отрихтовали, с другой стороны и... Вот у Высоцкого есть хорошее стихотворение. Нас сбросает от края до края. По краям расположены двери. На одной... Ой, на... На одной написано знаю, а там на другой написано верю. И одной головой обладая, никогда не войти в обе двери. Если... Верим, то верим, не зная. Если знаем, то знаем, не веря. Вот жизненное такое стихотворение, и вот какая там параллель происходит и здесь. Вот действительно мы в таких небольших, ну, как я имею в виду ученик, ученик, попадаешь в такие. Есть э, вот эта энергия, в которой ты пытаешься себя найти. Э, есть мир, в котором мы каждый день живем. И нас обтирает, обтирает вот это вот наше существование среди людей и среди своих же мыслей. И вот это нам надо ввести в во, во внутренний баланс. И вот мы сейчас, допустим, на, на теме, на изучение третьей чакры, там, где должно быть все сбалансировано. Я про эти чакры не раз слышала это такая чакра, это вот такая вот такого цвета, а сейчас, ну ты как э, прощупываешь все через собственную шкуру, через кожу, это понимаешь, что э, я для себя, например, сейчас заново открыла, что третья чакра это, скажем так, укрощение огня. Это не просто огонь, а это укрощение в себе вот этой наровистости. Э, какого-то максимализма, каких-то там доказательств кому-то о чем-то. Это просто должен, этот огонь, он не должен сжигать на своем пути, он должен наоборот умиротворять, он должен согревать. Вот это для меня было таким приятным открытием тоже. Ну, тут каждое занятие ⁇ это открытие, поэтому очень много говорить. И на эту тему. Okay. Ина, смотрите, вы взяли, в принципе, VIP, вип, да, в отличие там, еще других участников. Что запомнилось, ну, понятно, это уже более индивидуально, да, это наши там четыре встречи в Цуме, четвертая встреча еще будет. Зеркала это было оттуда, я, я уже поняла. Что бы вы хотели, не знаю, что-то сказать о ВИПе, такого участникам, которые думают брать им, допустим, одну, один пакет или взять им другой пакет. Вот на ваш взгляд, чем эти пакеты различаются? То есть понятно, мы и там, и там, там есть письменная поддержка, да, тут как бы встречи в ЦУМе. Ну, не как бы о а встрече в целом в Это mm -hmm. да, с группой. Вот как это... Тут, да. тут э, момент такой, что если человек, я понимаю так, mm -hmm. если человек э, хотя бы немножко знаком э, с вот основами вот этой биоэнергетики, то, наверное, он чего-то там сможет сам осилить в уроках. Но если, если ты ни разу не пробовал медитировать самостоятельно, причем, опять-таки, медитации у йогов при выполнении физических упражнений — это такой балдеж, ну, грубо говоря, а здесь медитация — это работа, работа, работа, когда ты потеешь, можно так сказать, да? Да, сбрасываешь вес и, и сбрасываешь да. мысли, и сбрасываешь вес. Сколько да. мыслей, столько веса. Сколько веса. Да, вот э, у меня, мыслей. например, у меня такое вот понимание того, что если бы не ваша такая вот подняка, когда мы лично все, я бы, наверное, не смогла. Угу. У, у меня бы просто не хватило бы духу. Я бы просто... Идет поток информации, если его раскладывать, ну, я имею в виду занятия, да? Mm -hmm. Если его раскладывать по полочкам, понимать, он усваивается все хорошо и спокойно. А если ты здесь не понял, здесь не понял, и оно накопилось, ты потом не знаешь, как студент перед сессией, ты не знаешь, за что схватиться, как вернуться и исправить с свое неправильное там либо понимание либо ну там какую-то свою интерпретацию, поэтому э, если уж человек заинтересовался этим, если он понимает потребность свою в этом, то э, тогда все-таки видеоурок хотя бы раз в неделю, он очень весомый, он всю эту неделю э, направляет, он поддерживает, э, поддерживает весь курс обучения, скажем так, потому что это и эмоциональный толчок, и э, как. Правильно сказать, если у тебя что-то не получается, тебя поддержат, э, дадут правильное направление. Дадут пинка. И, и, да, да, и ты не один, ты не один. Вот здесь вот э, действительно играет большую роль, потому что у меня, например, э, были определенные проблемы с представлениями там чего-то себе в голове там надо представить да? для меня сначала это было очень сложно я не скажу что у меня все получается но если бы если бы я была одна в этом состоянии я, я не уверена что я бы смогла до конца дойти не знаю, вот так. ну как конец на следующей неделе ну, но, а, но, э, курс пройти, в принципе, э, ну вот, а наша поддержка, то есть, как вы ее оцениваете, вот эта вот письменная поддержка. В принципе, мы стараемся корректировку сразу делать еще, вот как только, главное, чтобы человек написал, что у него не получается. Это же тоже не так просто. Да, как да, да? И То еще, есть еще. Люди, люди привыкли пассивно что-то смотреть, да, тут уже с рефлексологией приходится находить там определенную зону, да, работать с ней, уже какие-то тут еще и цигун, и йогу делать, да, а вот, но ну, естественно, ваше время, ваше выбранное время. Вы можете цигун или йогу делать один раз в неделю. Я рекомендую каждый день встали, сделали йогу, потом становку дня, да? так у нас построена программа, но разные ситуации бывают, и в принципе, она такая, мы постарались ее сделать, чтобы она такая была, скажем так, флексибельная, да, то есть такая, двигающаяся под, под человека. Ну, в принципе, вы ну, все сказали, есть какие-то пожелания вот тем, которые, не знаю, сомневаются брать. Как вы считаете, человек, который, э, ну, совсем не в зуб ногой, э, может все-таки освоить с помощью письменной поддержки нашей корректировки, если он действительно делает задания, э, да, допустим, без четырех встреч. Или ну вот как вы считаете? Ну, не просто просто важно. Каждый... Но это зависит от каждого индивидуально, конечно. Да, но да. Каждый человек индивидуален, я не могу сказать. Если я сейчас скажу, что э, человек не сможет, а у человека может просто нет возможности оплатить VIP-занятия, но он очень хочет попробовать себя э, хотя бы. Хотя бы сейчас узнать начало, да, допустим, пройти этот курс сейчас в, без VIP-занятий, а потом он заинтересуется этим и пойдет на VIP. Может быть так. А я сейчас скажу, что не получится, и он вообще не пойдет. Это будет неправильно с моей точки зрения. Ну, вот я, я думаю, так. если есть возможность... Нужно, нужно просто очень постараться, чтобы был ВИП. ВИП – это действительно тебе самому легче. И э, еще хотела сказать про… Uh -huh. Здесь есть третья сторона медали, когда э, на каждую чакру рассказывается о маслах и о камнях. Это вообще засасывает, это вообще хочется и того, и того, и того, и того и все надо. И вообще это все замечательно, и без этого вообще жить нельзя. Ну, это ты уже сам к этому приходишь. И, э, ну, я, допустим, себя вспомнила в студенческие годы, когда вот ты совсем молодой-молодой, и хочется и такую, и такую, и такую, там какую-то весельку и сережку, и все. Вот сейчас ты, ты молодеешь, действительно, ты молодеешь, и внутренне, вот энергетически как-то, и вот это скажем так, забава с вот этими маслами, ты там запах этот услышал, тут действительно память запахов, она играет тоже роль. И когда ты сейчас хочешь себя переформатировать на положительные какие-то, уйти в положительные ресурсы, то запахи, они действительно тебя к этому подталкивают. И то же самое здесь человек тебе, глядя тебе в глаза, рассказывает и то, и то, и то. И какой камень, и какое масло должно быть. И вообще общение глаза в глаза, оно намного приятнее, и Но оно легче, просто легче. Я думаю, что нужно брать VIP Так. Хорошо, спасибо, было просто классный отзыв, вот, мы, естественно, работаем дальше, ну, по, по нашей медитации. программе, а, были какие-то медитации, которые вот прям вот, ну, очень запомнились, понятно, что как бы идет, а, мы поднимаемся по чакрам и так далее, еще дополнительные какие-то медитации я даю. Еще иногда бывает по энергии что-то приходит на группу, и я даю вот это вот так было женское раскрытие, как это, раскрытие женской сути, да? вот это вот с мандалой, она мне пришла, я сразу дала группе. Прям такие моменты тоже бывают, что, что как бы вот еще <с fixed>, можете рассказать, то есть вот по медитациям, что как бы особо запомнилось и где вы заметили, что хоп, есть вот этот сдвиг? У меня отправной точкой было, когда, опять же, медитации называть нельзя. Mm -hmm. э -э нет, название можно называть, просто суть <си> техники, естественно, нет. Дорога жизни меня так это, как это, систему мою перевернула. Немножечко меня так вот поставила вроде как на место. Вернее, не на место, а на, на путь истины, скажем так. Не могла вообще в эту медитацию войти. Что-то сначала получается, потом не держусь не выходит и действительно вот благодаря тем людям которые здесь не просто так сидят а подстраиваются подстраиваются под каждого из нас треплющего нервы скажем так потому что у нас не выходит а надо а надо чтобы вышло а ты вот сам сидишь переживаешь ну как же так не получается и опять тут большая роль придается человеческому фактору. Тебя терпят, скажем так, вот, ну давай, ну давай. Ну как вот в детском саду малыша на горку под попку под, подталкивают и здесь на курсе. Могу сказать, ну, если я вас назову кураторами, это будет правильно? Нормально, нормально. Замечательные эксперты, замечательные. эксперты, скажем так, которые отвечают. У нас на нашем курсе отвечают, по крайней мере, сейчас, как будет дальше. Я не знаю, но, по крайней мере, сейчас у вас есть у вас уникальная возможность получить ответы от самих экспертов. И ведут вас эксперты. То есть каждый вот, день да, мы есть. просматриваем вопросы. То, что человек написал, то, что человек увидел по медитации, то, то У что У да. меня дети вечером уже э знают, что маму трогать не надо. Сейчас мама там будет трошки занята, и они там уже сами себе там чего-то находят. И мне муж говорит, все понятно, сейчас в это время. Э Жена занята, даже кто-то там теребит, ну, из друзей, знакомых, он говорит, подождите сейчас, перезвоните там через время. Он сначала как-то скептически к этому относился, а сейчас, ну, можно сказать, с уважением. И он говорит, я, он говорит, я, кстати, я ему восьмое видео занятие давала и пятнадцатое. Угу. Он говорит, Тина, я не могу, я не могу, как ты это делаешь? <связывая> <связывая> я говорю, я, я не волшебник, я только учусь. Все, учить, учить очень классно. Да. Поэтому э, что я хочу сказать, что те люди, которые, ну, которым это не интересно, они бы, наверное, не откликнулись бы на предложение, допустим, этого курса. Если человек уже посмотрел на программу, ну, в общем, заинтересовался этим, значит, у него есть потребность какая-то внутренняя, я не знаю, ну просто так же человек бы... Залетных, наверное, не может быть в этой ситуации, потому что это глубоко такое внутреннее состояние. Uh -huh. Опять-таки вот медитация. У кого-то там такая медитация сыграла роль, у кого-то вот такая медитация. Я хочу сакцентировать внимание на том, что снова таки подстраиваются под тебя тебя поддерживают и говорят, хорошо, вот так не можешь, давай сделаем по-другому. По-другому не получается? Хорошо, сейчас переформатируем, перекрутим вот так, вот так. Но ты э, остаешь, ты приходишь к результату, пускай к маленькому результату, но ты идешь поступательно и основательно, можно так сказать. Поэтому ну чем чем дальше ты вот чем дальше проходишь обучение, вот как-то даже потребность уже появляется. Уже... А, а еще по по поводу того, что в течение дня в любой момент ты можешь в группу написать, и тебе тут же сразу идет ответ. Это не то, что только в это время выйди и только сейчас напиши. Вот умри, а напиши вот сейчас ответ. Здесь, скажем так, я думаю, что для нас, как студентов, самая удобная форма обучения, когда ты задаешь вопросы и отвечаешь в то время, когда удобно для тебя, но в течение дня есть тоже определенные там рамки какие-то, чтобы ты не потерялся в этой информации, но ты ее освоил. Я считаю, что это правильно. Классно. Супер, огромное спасибо. Вам спасибо. Что нашли время, пришли, рассказали для других. Вот. Ну, решайте сами, ваш выбор. Брать вам такой курс. Или нет? Ты Просто... молодой. <с> да. И мы с вами увидимся на вебинаре. Пока.